приветствую вас дорогие мои на моем канале итак перед вами сейчас будет прогноз на 2021 год конечно мы хотим чтобы вот этот 2020 год остался глубоко позади, со своими страхами, проблемами, со своими тормозами. Давайте заглянем с вами в информационное поле Земли, заглянем в 2021 год. Я надеюсь, там будет что-то получше, постабильнее, поспокойнее и порадостнее. Итак, на повестке момента наши уважаемые весы. Прогнозируем сегодня на наших любимых, очень проверенных, любимых вами, скажем так, не побоюсь этой формулировки, не очень-то вы моим родным картам как-то многие из вас любите классическое, будем, будем информацию добывать на классических сторон, Окей. Итак, уважаемые весы. Этот 2021 год как сани повезет вас вперед, быстро и конкретно. Я даже думаю, что многие из вас избавятся от каких-то страхов второй половины 2020 года, каких-то страхов, сомнений в какой-то несостоятельности, в какой-то ненадежности общей ситуации. Да? Март-Апрель говорит «Учись, договаривайся, встречайся, побеждай». С июля скорость замедлится, скорость в ситуациях. Первая неделя августа советуют спонтанно не рисковать и уважать интересы других людей. А октябрь подарит много радости и приятностей. Всякие приятности будут. Итак, я начинаю. Первая дорожка это у нас дом, семья. Сейчас посмотрим и здоровье ну, скажу так первая часть года особенно первые четыре месяца могут дать вам еще такое ощущение восстановления после сложных напряжений э, у многих из вас были серьезные напряжения по двадцатому году, а может даже еще с хвостик девятнадцатого там зацепился, то есть вот это как снежный ком накручивалось, наваливалось, это напряжение прессовалось, прессовалось, и наконец-то вы как знаете как космонавт выходит из корабля Видели, да? Прицепился и шагнул прямо вот куда-то вот в другое состояние. Вот так вы будете прыгать, нырять в 2021 год. То есть, тема здоровья. Первые 4 месяца восстанавливаетесь, восстанавливаетесь и еще раз восстанавливайтесь. Вторая часть дает вам... Уверенность, упорство дает вам уже здоровье, восстанавливается. У кого были проблемы с легким, будет все затягиваться и улучшаться вот в теме дыхательных систем, скажем, дыхательной системы. Теперь смотрим тему семья. Ну, скажу так, начало сложное года. Потому что, может быть, это вот ситуация общая, общее напряжение, какие-то упреки были и с вашей стороны, и в вашу сторону. И это еще, знаете, так летает в воздухе напряженка какая-то. То есть улучшится ситуация только после мая. Ну, скажем так, ну, к началу мая восстановится ситуация в отношениях в семье. И еще хочу сказать, что не надо вот в этом году, не надо, ну, как сказать, очень сильно, очень сильно, ну, не то, что завидовать, а вообще против зависти, ну, желать что-то лучше, лучше, лучше. Оно само уже идет у вас лучше. Это очень мощная карта. Это как туз, в общем-то. Смотрите, это как рок изобилия. Тут и еда, в принципе, это просто такая колода, а тут и еда, и деньги, и все вместе. То есть вот оно значит, потихоньку будет восстанавливаться и нарастать. Из каких-то сложных периодов, ну, скорее всего, маленький кусочек в начале второго полугодия. Немножко вот тут ситуация, когда вы вот там, ну, где я вам сказала, там что-то начнет замедляться, замедляться, то есть успейте, может быть, вот тут сделать какие-то важные дела. Но мы сейчас смотрим «Семья и дом». То есть начало второго полугодия может дать какую-то поломку в доме, какие-то сложности. У кого кредиты ипотеки, может, там вот какая-то грань такая произойдет важности вашего переосмысления ситуации, скажем так, в отношениях. Э -э -э тоже, это также касается и отношений. Кто-то из вас будет ощущение дурака, и, может быть, один другому скажет, «Ты меня что за дуру держишь? Ты меня что за дурака держит То есть тут какой-то маленький кризис я вижу. И еще, дорогие мои... Теме семья. Пожалуйста, посмотрите, кто у вас в семье может быть увлекается алкоголем в конце 2021 года. Присмотритесь, куда уходят деньги, что там такое, почему у человека какие-то внутренние конфликты, проблемы. Может быть, почему человек это все запивает чем-то из бутылки? Да, вот тут надо очень внимательно. Ну, вообще. Неплохо. По аккордной карте очень все даже и неплохо. Теперь переходим к теме карьера. Это очень важная для вас тема, естественно, и для всех тема. Смотрите так. Разворот в карьере начинается э, в первом полугодии. Ну, во второй части больше так, видите, это карта самолет, она активная, мы можем и поехать, и договориться, и съездить, и полететь, и поплыть, как говорится. Вот тут, э -э, может быть, вот тут, ну, больше из всех энергий мы сейчас смотрим энергию года, да. То есть вот тут у вас прогресс начинается, ну, по-любому у вас разворот начинается. Вот, единственное хочу сказать, что какие-то личные проблемы в начало второго полугодия могут вас подвигнуть ну, могут вас отвлечь от темы карьеры то есть вот тут надо как-то посмотрите что вам важнее личные отношения там любовь морковь или что и ну не забрасывайте в этот в начале второго полугодия не забрасывайте пожалуйста тему работа, <смех>, профессиональная деятельность. Ну, как бы на вторую, на... не то, что на второй, вот на пятый план, чтобы не ушло, да. И вообще эту карту я называю «Битый мир», то есть умейте договариваться все, что я вначале вам сказала. И еще в теме карьеры конец 2021 года даст вам ситуацию, даст вам ощ... ощущение большой зависимости от коллектива, от какого-то начальника. Вот может дать такое ощущение, я даже не знаю, что вы с этим будете делать. Такой даже даст на время как апатию, антипатию какую-то, апатию к работе, к этому месту. Ну, возможно, вот тут кто-то из вас захочет менять свою работу. Вот, возможно, даже так. Но, смотрите, перед этим наступает вот этот период, когда мы рокировочку делаем. Это на первом месте? Нет, потом это на 25 месте. То есть вот этот период рокировочки, он еще дает вам погружение в нептун. То есть тут вот, чтобы вас не заносило, чтобы вам кто-то новый нашептыватель или но... нашептывательшая какая-то не нашептала, другое видение, как бы немножко обманчивый путь для вас. И потом не говорите, что я вас не предупреждала. Теперь тема денег. Смотрим тема денег. С деньгами потихоньку, помаленьку будет улучшаться, но тут... Очень много идет зависимости, дорогие мои, от общей ситуации экономики на нашей планете Земля. Я вам по-честному говорю, у нас человек такой, человек знак такой юридического характера, взвешивающий, взвешивающий информации, ситуации. Ну, скажу так, под эгидой очень хорошей карты все это идет. Просто у вас будет ощущение, так как вы такой сейчас, как раненый зверь, входите в 21 год, у вас еще будет ощущение, ах, мало, ах, вот у меня не полная чаша, там взбитые сливки, а вот половину дали мне, а мне это не нравится, вот так и сяк. И еще раз, смотрите, начало второго полугодия, опять же, под, под, подсказывает карта звезды, она тоже и эффект внутри, это, смотрите, внутренняя несчастливость, а вы найдите радость вокруг, в чем-то еще. Это может ощущение внутренней несчастливости в объеме денег и также ощущение и понимание каких-то фантазий, то есть заплыв, ныряния в какой-то какие-то фантазии, которые могут вас отвлекать от вашей основной работы, между прочим. Да? И вот эта карта очень интересная. Конец 2021 года. Опять же, хорошо, но не так, как есть. Возможно, в этот период у вас появится спонсор или спонсор, или спонсорша. Вот, э, некоторые мужчины, может быть, сольются, сойдутся с женщинами, которые будут материально их поддерживать, ничего страшного, такого тоже, такое тоже возможно у мужчин весов. Если вы женщина весы, тем более вам можно как бы тут какой-то эффект выгоды какой-то иметь. Ну вот, такой, такая моя трактовка. Теперь тема любви, любовь, смотрим, любовь, на наркотик. Итак, первое полугодие. Первое полугодие. Первые три месяца, так как у вас будет сложно есть восстановление, вы будете не в любви, не в этой теме. То есть тут мало шансов познакомиться. Ну так, вторая часть первого полугодия 2021 года в принципе, в принципе может дать вам, смотрите, и мужчина может дать стабильность в теме любовь, и женщина может дать стабильность теме любовь, то есть можно найти свою половинку, но тут есть подсказки, это не связано с работой, с дорогой на работу, со служивцами, с их знакомствами. Вот как-то так, да? И еще тема познакомиться очень хорошо будет проигрываться во второй части второго полугодия 2021 года. То есть вот тут вторая часть первого и вторая часть второго полугодия. Вот тут, девочки, можно знакомиться. Если вы глубоко в отношениях, то э, вот опять же вот эти вторые карты, да, они больше дают показатель на... Ну, Восстановление, усиление. Начало второго полугодия очень сложное для семейных в чем-то психологически, ну, может, не очень сложно, но, вот, может быть, допустим, вот вы задумаете менять работу. Или, может быть, даже ваш партнер захочет или вынужден по какой-то ситуации менять работу. И вот это начнется такая у тюрьма какое-то несогласие: то да, то нет. То вам это нравится, то с вами не посоветовались. Вот тут такой у вас будет внутренний слом на грани немножко. Ну, ничего страшного, знаете, бывает всякое. Судя по этой карте, ваш брак удержится. Просто это такое. Может быть, небольшая проверка, проверка на прочность. Дорогие мои, я понимаю, вам надоели эти все проверки, но что делать? Жизнь, она не без проверок. И посмотрим, помощь Ангела в чем же. Помощь Ангела в чем же. Вообще, я хочу сказать, что помощь Ангела будет очень сильная в теме защиты здоровья во второй части года. Это уже тут не обсуждается. Помощь Ангела будет в начале... В начале Первое полугодие в теме конфликтов на работе, в теме завистников каких-то на работе, в теме каких-то интриг, втягивания вас в интриги. То есть вот тут в начале года, пожалуйста, не втягивайтесь в интриги, дороже будет. Вторая часть очень сильный он там вообще защиты, там как бы карьерного роста немножко он вам даст защиты. Да? Потом начало второго полугодия, все что касается... Будет защита, все, что касается юрисдикции, юриспруденции, каких-то споров, вот то-то, то все. Может быть, с ЖЭКом какие-то тяжбы, допустим, у кого-то есть, да? То есть он будет давать вам эффект ну, на грани, но в конце, в, коне, в конце, вот прям вот, у двери, как будто все думают, ну все, ты проиграла, а на самом деле раз, и в конце судья говорит, нет, ты выиграла, да? Вот такой вот эффект тут вам будет. Вот, дорогие мои весы, и еще эта стяжба может связана быть с каким-то прошлым, может быть, с дальним прошлым. Вот тут интересно. Возможно, кто-то, у кого-то сложные разводы происходят, да? С дележкой, У кого-то еще что-то, какие-то конфликты, то есть тут все что угодно. То есть в этом году вы закончите. Вот те, кто долго судились, в этом году вы закончите наконец-то. Вы закончите эту антимонию. Я вот так скажу. Буду благодарна за лайки. И желаю вам удачи и стабильности и спокойствия в 2021 году. Итак, дорогие мои скорпионы, приветствую вас на данном видео, что же 2021 год нам готовит, собственно. Буду, может быть, немножко с юмором, потому что я сама скорпион. Я уже насмотрелась в эти карты все в астрологии, да, и будет, ох, как непросто, будет жарко, даже скажу. Итак, я начинаю, дорогие мои. Вот так. Вот, смотрите, практически все карты перевернуты, что очень даже соответствует действительности. Итак, Скорпион, февраль может дать напряжение в любви. Может быть, в феврале не стоит, может быть, покупать какие-то большие покупки. Март может дать напряжение с начальством, начиная там с конца февраля и марта напряжение с начальством, в переговорах, в поездках, какие-то такие опасности. Скажу сразу, год напряженный. Защищаться можно только пунктуальностью и четким выполнением всех ваших оговоренных обязательств. То есть там, где вы подписались или там, где вы сами сказали, «А я вот тебе так сделаю» или «Я тебе вот так сделаю». Да? Попытка схитрить будет обнаружена. То есть тут вот лажа не пройдет, как мы говорим. В июле, августе и сентябре не советую что-то переделывать. Что-то глобально, как бы какие-то такие перетрубации, какие-то начала. вот, ну, ну, Начало очень сильно нового. Я, то есть... На каких-то старых делах, вот, вот этот, не делаем, в общем, не надо. Потому что там сложные конфигурации, то, что вы начнете переделывать, это будет очень долго, это будет ломаться, это будет очень сильно сопротивляться. Итак, дорогие мои, я начинаю. Первая дорожка у нас называется и семья, и дом. Тема здоровья. Я думаю, что первые 3-4 месяца стоит сильнее обращать на свое здоровье. Вот сильнее, дорогие мои. И вообще в этом году, первую часть года, я бы советовала обращать внимание на тему печени. Что там с печень у нас и воздушная, ну то есть дыхательная система и печень. Что там по печени, насколько вы ее будете нагружать. Сколько вы жирного будете есть, к сожалению. Может быть, я понимаю, вы зашли тут на, на другой огонек, но я уже скажу так, как пригодится. Да? И, может быть, психологически будете себя жалеть. жалеть. Вот тут такая подсказка есть. А второе, второе полугодие очень даже восстановительное, очень даже плотное по энергетикам. То есть вы спокойно идете вперед и делаете то, что вы хотите. Кроме того, что я вам сказала, вы можете делать, но не переделки. Вы можете делать что-то новое, да, но не переделки. Теперь тема семьи. Тема семьи. Сильна, но вторая часть первого полугодия может выбыть, как-то берегите своих мужчин, я бы так сказала. Или, может быть, у кого мужья, женихи могут приболеть. Вот так вот как бы, да. Э, начало второго полугодия тоже неплохо. А конец второго полугодия, ну вот, э, уважайте своих мужчин, своих партнеров, я бы вот так сказала. да, Вот эта тема, если к семье примирять. Еще скажу, начало второго полугодия, пожалуйста, думайте, что вы там пишете в смс или в телефонных звонках, что вы говорите своим мужьям и женам, скажем так, да? Вот, если брать тему дома, то какие-то поломки, ну, поломки, ну, сложности поломки могут быть во второй части первого полугодия, и небольшая там по центру второго полугодия 2021 года. Ну, я думаю, вы все разрулите. Я еще исхожу из центральных карт, главных, да? Вот она такая пятерка и сложная. То есть сюрпризы в теме дома владения, квартира владения будут. Ну, узнаете, что мы, мы с вами, Скорпионы, знаем, что покой нам только снится. То есть ничего страшного, я надеюсь, тут вам не сказала. Особенно хочу момент все-таки один добавить. Перепроверяйте на первом полугодии 2021 года вторая часть, то есть три месяца. Если покупаете, оформляете ипотеки, квартиры, покупаете земли, два-три раза все перепроверяйте или объект перепроверяйте и даже может быть перепроверяйте работу нотариуса нотариусы тоже допускают ошибки серьезно моя семья с этим столкнулась вот так вот теперь карьера карьера карьера небольшой разворот начнет э, во второй части первого полугодия э, и первой части второго полугодия, но там больше уже с какими-то сложностями, оговорками, с интригами, с маленькими скандальчиками, с какими-то провокациями. Даже вам, эта карта смерти с бабочкой, даже будет ощущение, что может плюнуть и уйти на другую работу, плюнуть и заняться другой профессией. Вот тут такой период, как для слома. Но я скажу, он этот период может быть и на конфликтах с начальствами. Я об этом в начале сказала да сложно с начальством будет какая-то часть этого года даже если вы ничего плохо совсем там не сделали но у вас будет ощущение не не коннекта не симпатичности в общении ну, вот как то так то есть вообще в этот год ну, особенно там до августа, до сентября, может быть, поменьше каких-то контактов с начальством. Я бы вот так советовала. Также соблюдаем все правила движения и законности. Да? Ой, вот тут такой, в общем, момент. То есть в карьере немножко надо. Нет, ну конечно вы люди такие амбициозные, надо рваться, но вот, вот здесь рывок заложен, вторая часть первого полугодия, ну как бы вот более-менее вот там возможно и вот здесь, но здесь с большими, с такой с отдачей. то есть вы будете идти как вот прожимать, продвигать, и будет тяжко, вот как бы вперед тянет что-то, да, вот тут надо будет затрачиваться энергия. Но, как интересно, вам как раз Вселенная и даст тут энергию, чтобы вы продвигали то, что вы хотите. Теперь тема денег. Тема денег. Ну, не так плохо, скажу так вот. Не так плохо. Единственное, вот здесь вы можете завыть внутренне, заголосить, никому ничего не показывая, естественно. Смотрите, какая карта. Манипулируй, играй ситуацией. Перестраивайся, перекрашивайся, вот здесь, да, перекрашивайся, удерживай, вот, дорогие мои скорпиошки, вот такая тема, вот и, ну. Может быть, если какие-то... Вот женщина-скорпион, если вы немножко транжиры, то конец года вам даст ощущение перетраты. Это вот так вот карта лежит, да? А вообще не так плохо. А почему ощущение перетраты в конце второго полугодия 2021 года? Потому что в начале второго полугодия находится карта зависимости. Это и шапогализм. кто-то любит вкусно поесть, кто-то любит кафешки, рестораны, какие-то поездочки, да. Вот тут, вот, вот, да, вот тут думаем. Давайте думаем, что тут да как, что чего стоит и как это будет потом восстанавливаться в денежном моменте у вас, да. Есть ли у вас дополнительные ресурсы, скажем так. Теперь дорожка любви. Итак, дорогие мои. Первые три месяца вы можете столкнуться с темой негатива. Вот не зря вот тут карта «Я себя жалею, я болею, себя жалею, вообще ай-яй-яй, ай-яй-яй». Первые три месяца в теме любви не очень симпатичные, не очень приятные. Кто-то из вас, может быть, попадет в ситуацию, в которой уже был, была, Женщина, да, попадет в ситуацию, которая у вас заложена по родовой линии по маме-бабушке, да, вот если у нее там одиночество или вдовство ранее, то есть вот эти первые три месяца могут так позвонить Первое полугодие, конец первого полугодия, вот там есть шансы. Возможно, это связано с вашим знакомством, кто хочет познакомиться среди народа, среди людей, среди компании. Ну вот среди, да, то есть вот не вы одна, а может быть это клуб по интересам, может еще там что, соединение волонтеров, вот где вы там ходите, тусуетесь, там идите. Если у вас нет этого клуба по интересам, лезьте в интернет, напишите свой город, там клуб по интересам, какие-то организации, вот та-та-та-та-та-та, хобби, да. И вот тут, потому что такой как эпицентр, да? Почему? Потому что второе полугодие в теме, Познакомиться. Вот смотрите, карта дурака. То есть тут можно как бы обмануться своей фантазией. Вы же водный знак, у вас очень сильный такой внутренний мир. Вы вот рисуете свой мир, в нем живете. И вот, вот тут сильно можно во второй, начало второго полугодия, очень сильно можно себе нарисовать этого мужчину и в итоге попасть в воздушный замок. Да? Вот не так карта стоит, как долж, долж, должно быть. Да? А вот замок на воздухе на облаках то есть вот вторая часть может дать вам иллюзорность в теме познакомиться да вот то есть нестабильность или вы можете познакомиться но этот человек может вас обмануть в теме что вот у меня столько денег вот это моя машина потом выяснится эта машина соседа или друг дал покататься да ну вот, вот такие примеры теперь тема любовь для тех, кто уже в браке. Первые три месяца ваш брак может трещать по швам от каких-то завистников, от каких-то вот, не знаю, вот именно завистники, кто, кому не нравится, что вы, у вас более-менее или вообще у вас нормальный, допустим, брак. Вот тут карта черной свечи выплывает, она опасная, она такая, говорит, защищайся, защищайся, предохраняйся, предохраняй свой дом, свою любовь, береги своего мужчину может тихоря дай попить ему святой воды профилактически скажем так да то есть вот вторая часть первого полугодия восстановительная в личной жизни все хорошо тут надо показать вашему партнеру ваше уважение а вот вторая часть вот 21 -го года она штормящая смотрите карта демона да то есть вот не зря я вначале вам сказала, дорогие мои, у нас, у Скорпионов в 2021 году большие там квадратуры серьезные будут. И они, даже такие квадратуры на тему не расширения, понимаете? То есть, возможно, в 2021 году, чтобы более-менее его пройти, я бы советовала какие-то свои амбиции немножечко-то подвыключить. подвыключить да? Потому что вы можете, так бы сказать, ломать ломать зубы, энергию в космос выпускать, стоять на месте, буксовать, понимаете, у вас будет потом ощущение, ничего себе, я все продумала, я все старалась, я все делала, да, а результат очень слабенький, маленький результат, понимаете, это потому что квадратура будет сжирать, забирать, вот как вампиризмом таким. То есть, вот смотрите, вторая часть полугодия, если вам нужен ваш брак, берегите его от всяких разных, на всякий случай поползновений и, и не ляпните своему партнеру или партнерше, что он дурак или она дура. Теперь помощь ангела. И много будет второе полугодие, даст внезапности много таких, вдруг прямо нифига себе такой, знаете, как снег на голову летом, да? Вот таких нежданчиков, как кто-то там сказал, да? И вот помощь, защита ангела. Ангел будет очень сильно защищать, пытаться защитить ваши личные отношения. Потом ангел говорит летом, осторожно, тут не отравись. Второе, вторая часть первого полугодия, тут не отравись, тут не запутайся в своих фантазиях начала года. И второе полугодие говорит, что вот тут улучшение здоровья даст энергию. А... Теме любви вот тут очень осторожно, потому что карта легла как не судьба, как фантазия. То есть тут может произойти те тех, кто познакомится, какой-то больной для вас такой облом, понимаете, вроде все круто начнется, так вау а потом раз, резко так или закончится, или резко вы его увидите с другой, или резко к вам придет информация про то, что он очень даже не такой, как вам, да, он несостоятельный, вот он несерьезный, может он какой-то, или у него там 33 элемента, то есть вот такая тут история. Я надеюсь, я вас не напугала, так как вы скорпиончик, вам какие-то гладкая жизнь, вам скучна.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 Уважаемые стрельцы, с 1 января и до 14 июля в вашем знаке будет находиться показатель ангела, то есть он будет вас защищать от многих ошибок и в любви, в том числе. А с 2 февраля до 21 марта могут быть проблемы и потери, то есть там проблематичный такой период напряженок. Также не советую в этот период доверяться женщине. Летом следите усиленно за своим здоровьем, а с 27 июля и до конца года... Не впадайте в крайности и в какие-то фальшивые планы. То есть не увлекайтесь. Вот там период такой увлечения вами какой-то ситуации. Это может быть и план, и идея как фикс на новую работу, или, или идея как фикс на, на покупку чего-то. То есть вот тут надо быть очень внимательным. Хорошо? Итак, первое. Что же 2021 год тут нам сулит, как говорится? Так. Смотрим и здоровье. Начало года есть показатель на какие-то разрушения в здоровье. То есть, дорогие мои, вы сейчас пришли на мое видео, на мой канал, для того, чтобы я вас пугала. Ну, на всякий случай, там, где вот я вам сказала, период разрушения, где с женщинами сложно, к этому периоду относится и вот что-то связанное со здоровьем. То есть разрушение здоровья, это когда мы вывихнули ногу, не дай бог, как говорится, пальчик сломали, или головой немножко ударились. То есть вот тут по собственной глупости карта, карта дурака, нулевая карта, ну, также эта карта, второй, ну трактуется карта крокодила. Это когда человек и сам дурак, и может сам по глупости где-то не, не почувствовать, не доконтролировать ситуацию. То есть потом не говорите, что я вам не говорила. Те, кому за 50 первую часть 2021 года. Обратите внимание на состояние своих сосудов. Я бы вот так сказала. Вот так вот про здоровье я вам сказала. Вообще, конечно, здоровье надо смотреть отдельно. Это индивидуальная тема. И если вам интересует что-то по медицинской астрологии, обращайтесь, дорогие мои. Итак, тема семьи. Ну, скажу так. Надо... Будет вам прилагать усилия в 2021 году. Конечно, там у вас ангел зашел, все хорошо. На ангела надейся, сам не плашай, как говорится, да? То есть, может быть, почувствовать немножко спад в каких-то интересах друг к другу или что? То есть оздоравливайте семью. Первая часть, первого полугодия. Вот я бы так сказала, как это делать, вы потом поймете по ходу пьесы. И второе, второе полугодие 2021 года, ну, ничего так, но последний месяц-полтора перед Новым годом там какая-то идет такая разбалансировка. То есть, дорогие мои, в этом году бережем, бережем, да, конец точно, там же в конце, точно вспомнила, в конце года будет квадратура Юпитера к вашему знаку, дорогие мои. И вот тут, конечно, вот тут нельзя командовать. Нельзя что-то там ультиматумы выставлять. Также там, в принципе, там и может проблематикой на работе с начальством немножко быть. Но вот где мы в семье, где мы можем показать себя во всей красе, вот тут вот я вам советую, не надо показывать себя во всей красе. Что касается дома, то... Ну, возможно, подписывать или покупать, или оформлять ипотеки, связанные с землей, с недвижимостью, лучше во второй части первого полугодия. Потому что, ну, вот из благоприятных, да. Ну, может быть, может быть, ноябрь где-то там тоже где-то просквозит. Но ну, это если, ну, как-то у вас будет... И то будет такое ощущение, если в ноябре что-то покупать, оформлять. Это, знаете, какая-то как вынужденность. Вот такое, знаете, счастье сквозь слезы. Вот, вот такое вот почему-то. Ну уж не знаю. Вы ко мне пришли не для того, чтобы я вас тут пугала. Теперь тема карьеры. Тема карьеры. А, Какой-то более-менее такой подъем карьеры будет происходить во второй части первого полугодия. И... Да, все правильно. И в первой части второго полугодия вообще скажу так, что вот отсюда сюда, в начало второго полугодия лежит такая дорожка. Тут договориться можно, подписать, может, какой-то новый контракт или попытаться выдрать у начальства, успеть до квадратуры с Юпитером, выдрать у начальства, успеть улучшить какие-то свои интересы. Хотя будет сложно. 2021 год, понимаете, я уже сейчас смотрю по нынешней осени, зиме, что происходит. Идут сокращения. У людей в договорах сокращают час какой-то там срезают или сколько-то. То есть начальство мухлюет, начальство ищет свои, изыскивает свои ходы, выходы, чтобы люди меньше платить при том объеме, при том старом объеме. То есть вот с этим даже мой сын столкнулся на работе. но ну, и не только он есть. Естественно. Поэтому я объясняю, что вот тут лавируете, вот тут конец первого полугодия, начало второго полугодия этого года. Потому что остальные моменты в плане, в плане ну, карьеры, они не очень сильны. Потому что начало года у вас может появиться ощущение неприятности, но ну, неприятия со стороны старых своих коллег, в старом коллективе. Вы будете ежиться, вы будете спиной что-то чувствовать неприятное, и вам будет, вы будете приходить домой, и может такое быть ощущение, ой, нафиг, а ну надо, может, плюнуть, уйти, они меня достали и вообще, понимаете, вот почему я говорю, потому что Карта легла, карта смерти. Это карта смерти, тут бабочка, перерождение, перерождение в другую ипостась, перерождение в другую... Ну, в другие характеристики, может быть, в другую профессию, да? Мы жили-жили, мучились, может, мучились, рожали-рожали в тишине, может, тихаря изучали что-то другое и подумали, а может, плюнуть и объявить себя всему миру, а я вот теперь другая, я теперь другой, я могу что-то другое. Может быть, вот тут очень хорошо. Теперь тема денег. Очень насущная тема денег. И смотрим. Ну, вот из темы денег... Ну, вы знаете, немного, может быть, лучше, чем в 2020 году, но не так, как хотелось. И почему я это так обще обобщаю? Потому что вот эта финальная карта года, вот так идет, так, так, да, она говорит, что очень мне нравится вот тут рисунок, очень лаконичный, все застряло, все немножко остановилось, я сижу в стеклянном колпаке, я не могу двинуться, мне ситуация, обстоятельства мешает. Вроде и звезда там горит, и я знаю, что делать, я знаю свой путь, но обстоятельства меня зажали. Вот такая история, дорогие мои, в плане денег, то есть вот тут. Хотелось бы больше, а получается не совсем так. Еще хочу сказать, что я не говорю, что совсем плохо, но ваши деньги зависят от вашего статуса, от вашей статусности. Вы себя как бренд умеете преподнести или не поднести, не умеете. Может быть, пора где-то от когти... Клыки показать, чтобы на вас где-то не ездили, вас не эксплуатировали за старую зарплату, да? Я бы даже сказала, тема денег, возможно, вот начало второго полугодия, вот тут стоит первые два-три месяца, второго полугодия, вот тут, может быть, стоит показать эти клыки сказать, а вот где моя доля, а я свое хочу, а что-то я недополучаю, а уже пора, пора, а я все понимаю, не надо меня держать за дуру, за дурака. Вот тут вот так, да? То есть за деньги придется немножко вам, как тиграм, тигрицам, немножко вот, вот так выдирать где-то, да? Теперь тема любви. Тема любви. Для тех, кто еще не познакомился, первые три месяца там присматриваемся, да И начало второго полугодия тут тоже смотрим. Вообще, скажу так, второе полугодие дает тут эффект любви, встречи. Если кто-то здесь встретился, тут, может быть, тянуться три месяца неизвестно, а в начале второго полугодия как-то все станет на свои места и может даже тема закончится гражданскими или серьезными отношениями. Да? То есть в плане любви неплохой год. Кроме того, где я вам в сказала... Вот где то там женщины, не, не ругайся, женщины, вот там нет. А остальной период очень даже неплох. То есть много шансов тут. Единственное, может быть, не надо любовь мешать с работой, не надо, может быть, искать любимых среди, чуть не сказала одноклассников, среди одногруппников, среди сослуживцев. Вот, то есть вот тут так интересно в теме любви. И еще есть тут подсказка в теме любви. Вот на этом периоде, в конце первого полугодия, взвесьте, кого вы хотите встретить. Может быть, чуть чуть чуть чуть чуть, -чуть опустите планочку, и вы тогда его точно тут встретите. Вообще тут и много секса, и все, хорошая такая. Тема для любви для тех, кто глубоко в браке, тоже все неплохо. Единственная вторая часть первого полугодия. Вы можете уйти в себя как-то, в свои интересы. Может быть согласно какой-то ситуации, возможно, да. Но вообще на, в этом году у вас тут есть знак фортуны, дорогие мои. Фортуна и зачатие ребенка, и, за, и рождение ребенка, и т.д. и т.п. И в общем-то назначение свадьбы тут очень даже в принципе неплохо маленькую подсказочку. Любите сами, если хотите, чтобы и вас любили. Вы свою каплю лепту будете вносить в этот огонечек и тоже получите очень хороший результат. И помощь ангела. Как я сказала, будет вам будет вам портуна. Помощь ангела будет посильно, как он сможет. Он будет пытаться удержать ваши материальные силы на плаву, но Первое, где он бросится, если он бросится, то это в первом полугодии. Возможно, он бросится на перерез какого-то конфликта, вы и какие-то полицейские на дороге или что-то такое. да. Вот тут он все силы бросит, а потом он немножко как выдохнется, немножко. Да? Но помощь ангела будет неплохая. Ангел только хочет, что <коспит> даст вам, дает вам подсказку, в конце года не желай очень много того, что, может быть, ты еще не заслужила. Может быть, желай в каких-то нормальных... Но ну, ангелы же они слушают нас, да? Вот мы просим у ангела, когда что-то, да? То есть желай согласно реальности. Не летай куда-то в дебри какие-то, да? То есть какие-то роликсы, не знаю, там, диоры, карте там, вот, вот я вот в, эту, в этой теме такие вам намеки даю хорошо вам надо просить э, в этом году просите своего ангела статуса вот именно статусность и брендовость вас вот ваша ценность что вас люди любят уважают и ценят и видят ваши ценности вот это даст вам защиту и в бытовом и в материальном аспекте вот дорогие мои кто не подписался подписывайтесь Ставьте лайки. Конечно, желаю вам в 2021 году не потерять голову от любви, а взвешивать тех людей, с кем вы познакомились, увидеть в них не только то, что вы хотите видеть, а то, что там есть. Желаю вам удачи и защищенности в денежном плане. До встречи.